Ни свет ни заря к ёжику с медвежонком прибежал заяц. «Эй!» — закричал он. «Эгей! гей «Ну что, говори!» — сказал медвежонок. «Эгегегегей!» — завопил заяц. «Да говори же!» — ёжик начал сердиться. «Эгегегегегей! Гегегегей! Гегегегей!» И заяц убежал. «Чё это он?» «Не знаю!» — сказал медвежонок. А заяц птицей летел по лесу и вопил истошным заячьим голосом. «Что это с ним?» — спросила белка. «Понять не могу», — сказал муравей. А заяц сделал полный круг и снова выбежал на медвежью поляну. «Скажешь или нет?» — крикнул медвежонок. Заяц вдруг остановился, замер, встал на задние лапы и... «Ну же!» — крикнул ежик.